Эй, здрав, будь путник. 15 истинных славян одобрили мой видос по импортозамещению западного котяры. Поэтому я снова в деле. И сегодня на столе распила, оу, блядь. Импортозамещение у нас новоиспечённая игруля от Sony Santa Monica God of War Разрабы снова предлагают игрокам вернуться в древнюю Норвегию и испробовать супчик из скандинавских мифов, древних асов, ванов, рун и карликов. Оу, точнее, дверь. Блядь что за деревенщина. Так вот, я как активный гражданин Руси, знающий историю и миф родных краев, сразу понял, что мы не должны допускать забиванию мозгов нашей молодежи неправильной историей, ведь у нас была истинная вера в рот, лес, солнце и валообразных деревянных идолов. Да, на Руси так любят все эти скандинавские мифы, что пишут целые книги с фанфиками, по типу Вильсовой книги, славянских вет и тому подобное. У нас есть свой придуманный пантеон богов с блэк Джеком и калавратами, поэтому накидывайте свою коноплянную рубаху, натягивайте лапти, подпоясывайтесь и вскидывайте руку к солнцу. Эм, хотя не, не надо, опасно нынче это бан, чучело. Начнем мы, как и в прошлый раз, с названия. God of War. Он же по-русски бог войны. Как законопослушный гражданин, название я вижу сразу две статьи. И статьи не на игровом сайте, а уголовной. А именно это 148-я УК РФ, нарушение прав на свободу вероисповеданий, потому как хотят испоганить само слово бог. Слышь, псина! И 280-я часть 3, дискредитация вооруженных сил. Потому как мы все знаем, такого термина, как война, нет. А если нету термина, то как-то бог может быть военным. А так как разработчики избрали именно это название, я считаю, их нужно приравнять кино агентам и вообще запретить выпускать игры у нас на Руси. Нашу игру я считаю, нужно назвать God of Special Military Operation. Она же по-русски бог специальной военной операции. Потому как мы русские, не обманываем друг друга. И все мы знаем, что русские никогда войны не начинали. У нас вообще никак не может быть богом войны. Серьезно, я Следующий Следующие тампы портозамещения это главный герой. Протагонист серии игры God of War это Кратос, выдуманный в спартанский воин, полубок и сын Зевса. Встящий олимпийским богам за различные обидки, в том числе совершенные его же руками убийства собственной семьи. В этих играх он показан как жестокий, ни при чем не останавливающийся антигерой психопат, который одержим убийствами и ненависти ко всему миру. Такое деструктивное поведение определенно нельзя популяризовать и сразу пресекать на корню. Какой, блин, пример может дать нашим детям этот перекачанный лысый мужик с татуировками? К тому же и на лице. Сейчас зумерки нас смотрятся и начнут поголовно бриться на лысо и качаться. А дальше что? Начитаются всякого Майнкрафта от Чарли Чаплина, оденут подтяжки, бомбирать, тяжелые ботинки и запишутся в ряды скинхенов? на татуировке. Как вам? Будь я дружинником киберполиции, я бы давно доложил в Росданос за популяризацию уголовщины и всякого АУЕ. Вы хотите, чтобы ваши дети были похожи на рэпера Фейса? Нет, тогда удаляйте всех этих военных богов с компудактеров и качайте только наши отечественные игры. В нашем ответе главный герой должен быть славным парнем такой, чтобы и врагам назад и всем своим пример. Немного поразмыслив, то искона русского фольклора подошел бы нам главный герой, я понял, что нужно выбирать кого-то из трех быкатарей. Первый, кто приходит в голову, это Алешка Попоич. Он, конечно, классный парень, ему свойственную удаль, натиск, смелость, находчивость, хитроумие и вот даже на гуслях могёт играть. Но есть у этого богатыря и другие отличительные характеристики. Я бы даже сказал черные пятна в биографии. Он также известен в узких кругах, как хвастлив, члив, лукав и увертлив. Шутки его не всегда веселые, а даже близки к буллингу и кринжу. Его близкий круг богатырского общения время от времени высказывает ему свое порицание и осуждение. Покопавший глубже в архивы сказаний и преданий о данном гражданине, можно отыскать такой весьма примечательный сюжет, как попытка закуколдить своего названного брата Добрыню. Так популярные были былине Добрыни на свадьбе своей жены, Алёш Хитрец распространяет лживых слух о гибели Добрыни, чтобы заполучить писечку его жены Настаси Никульшны. Благо никитчи быстро все прознает и не дает примерить себе рога. Есть еще одна примечательная былина, которая не очень красит Алёшу. В ней мы узнаем, что Попович обесчестил сестренку братьев с Бродичей, за что они дают знатных люлей Алёшеньке. В целом, как мы можем понять, образ Алёши весьма противоречив и двойственен. Вывод делайте сами, но такой парень вряд ли подходит нам для главного героя. В это уже совсем другая история. Следующим стоит рассмотреть Илюшу Муромца. Он же Илья Маравлянин, он же Илька Мурин и даже Илья Швец. Первобытный прообраз два сыча, который 33 года жил как амеба и ни разу не покидал мамкиной сычевальне. Погоду не пришли волфы Гигачада и не сказали: Зачем-то да все просто. Сперва Омешка сгонейка нам заводится и на колодец, второй это умойся Чмуня, Держи повесточку и пиздуляй служить князю киевскому. Илюшка, конечно же, как настоящий анунчик, стерпел и выполнил все поручения волхов-гигачада. Да, Современным военкоматом стоит взять этот план скам на Подошедших до нас данных, особо свою богатырскую биографию Илюх не запятнал. А даже отличился в хорошую сторону, раздав знатных люлей Соловью-Разбойнику, Тугарину, Баты-Царю, Жидовину и даже успел попайтиться с Добрыней. Вроде неплохой вариант для главного героя, однако лично мне как-то не хотелось бы играть за 33-летнего Амешку, хоть и ставшим чадом. Кто знает, какие треды на бересте он читал и как фапал без рук и ног. И этот вопрос остается открытым. Оу oh май! Если ваш IQ выше двух, то, думаю, вы смогли догадаться, кто наш фаворит. Встречайте главного пупера в руси Добрыня Никитич. Это богатырская альфа в чистом виде. Сын рязанского воевода Никиты, по некоторым данным, даже дядя князя Владимира. Он богат, умен, образован и отличается разнообразными дарованиями. Ловок на сбивание рогов, на ножку поверток, отлично стреляет, плавает, играет в тавле русский аналог винта), поет, играет на гуслях и еще много других положительных характеристик. Парень в крутом костюме. Кто ты? Без него Эээ uh, Гений. Миллиардер, плейбой, филантроп. Я считаю, за таким персонажем всем будет интересно наблюдать. А главное хороший пример для подражания. Такой вот, получается, еще и русский ответ на супергеройку Марвел. Главной отличительной чертой игр God War была и есть разнообразная фауна местных противников. Разработчики умело адаптировались всех крякозябр из греческих мифологий. Поэтому на протяжении игры Кратос уменьшает популяцию всяких кентавров, Йормунг, Минотавров, Неад и прочей нечисти. Тут мы тоже не должны ударить грязью лицом и показать достойный ответ наших монстров. Благо наш предка. Активно юзали какие-то чудотворные колдун травы и напридумывали куча приинтереснейших мифических существ. Начиная с мелких монстряшек и заканчивая супер-боссами. Здесь есть такие как Игошка. Если вы подумали про вейп-сосалку для школьников, то я вас расчарую. Игошка или Егоша это мелкий демон-пиздюк, появившийся из некрещенного или мертворожденного ребенка. есть еще анчутка. Тут сразу несколько видов: Банны, лесной, полевой, речной. Выглядят они все по-разному. Например, баны выглядят как мохнатые, лысые и пугают людей. Но это чисто твой чучун после сброшенного неделя. Нофапа. Болотные или речные, наоборот, более водющие и свирепые, а лесных кличат еще без пятыми, потому как однажды волк погнался за одним из них и откусил ему пятку. Rest in peace, пятка Вдохните глубже и встречайте еще таких же существ, как аспид, крылатая змея с двумя хоботами и птичьим клювом. Аука, чел, которому мне хер делать в лесу, и он по приколу будет вас путать. Вурдалаки, смесь зомби и вампиров. Ну и дыбьи люди. Полулюди с одним глазом, одной ногой и одной рукой. Чтобы двигаться, должны быть сложены пополам, жут дед на краю света, плодятся искусственно, выковывая себе подобных из железа. Я в охуе. Просто. У меня нет слов. Ну и куда же без боссов, таких как Баба Яга, Костяная нога с ее гениальным инженерным изделием в виде избы на курьих ножках, Кощей Бессмертного, он же чахлык не в и Вадинова. Кстати, богов, которым тоже можно ротать по хребтине, мы никуда не дели. Что нам, какие-то Торы, Бальдеры, Магни, Фрей и даже Один Зевс чепуха, ведь у нас есть свои суровые славянские боги. И первым, кто может подвернуться на пинок, это Ярила, Рыжеволосый бог солнца, красоты и весны. Такой славянский аналог Бальдера. Если обижается, то солнце прячется за тучами идет дождь. Судя по последним прогнозам погоды, он вообще в депрессии. В принципе, за такое поведение я бы сам забил бы ему стрелку. Дальше можно акаутировать черноволодского большого дядьку с грозными глазами, едыми усами и кривой палкой. А кличит его чернобок. Судя по тому, что этот парень любит черный цвет, можно сделать вид, что он олицетворяет все плохое, что есть на свете. Ну, либо удактиз БЛМ. Хотя, подождите, это разве не одно и то же? Ты ЕБУАН! Ты забанен, блядь! Вместо головы Мимира в советники и помощники мы можем взять голову Велеса. Это один из древних богов славян. Он бог мудрости, знаний и удачи, который мог принимать любые обличия. Чаще всего Велеса изображали мудрым седым стариком с рогами, потому как он был защитником растений и животных, что весьма похож на игровой вариант Мимира. Но это так, для особо привередливых геймеров, так сказать, чтобы не уходить далеко от первоисточника. А также никуда без замены бога громоверса. Пока весь запад плачет о том, какой же раба с пивным животиком получился Тор в новом году Вар, на Наш сексуальный бородатый мужчина Пердун, э, простите, Перун, готовится наводить страх и ужас на каждого геймера, кто попробует дать вызов ему. Если у Тора всего лишь какой-то молоточек, то у нашего братулька целый арсенал, тут тебе и топор, и булава, и громовые стрелы, палец, а камни и даже дуб, хрен знает зачем, но знаю, он есть. Ну а погулять до не придется на все три буквы, и это не те самые три буквы, о которых ты подумал, х, у и краткая. а по литрам няп, они же означают три плоскости славянского мира. Есть я. Навь. Это самый скучный из трех миров, но самый нам знакомый. Это обычный земной мир, где мы и существуем. Отсюда будет начало пути нашего героя. Мир Навь, обитель темных божеств и прочей нечисти. Но это не только загробный мир, но и альтернативная вселенная, существующая по другим законам и правилам. Так сказать, мир альтушек с БМЛ, феминизмом, ЛГБТ и Эко и Веган Френдли. Здесь нашему мудрену, думаю, будет где разгуляться. Я, сука, меня уговаривать не придется. И финальный мир про Мир светлых богов и божественных законов. Но, Добрыня, как говорится, закон не писан. Ты живешь, как мамка скажет, а Никиточка карта ляжет. Безумным быть первым. А у поэтому дойдя до финального босса, от доху всех богов, Добрыня с легким сердцем усядется на трон всех трех миров. И наконец-то докажет, что он не богатырь посерединке, у кого яйца на резинке, а самый главный гига-мега Альфа-чат. И вместе с Никит, чем я тоже ухожу в закат. С вами был Ванчек Тот, что бог Шаринга. Ставьте лайк, пишите свои идеи по импортозамещению западных игр, если в первый раз на канале, обязательно жми на подписку и бей в колокол ада. Всем божественного благословения и до новых встреч!